И всем снова здорово, ребят! С вами я Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архам Асайлум. Потом будет Бэтмен Архам Сити от того же самого издателя. Хочу вам заметить, что сначала был Бэтмен Архам Асайлум, потом Бэтмен Архам Сити будет, потом Бэтмен, Batman... не знаю что. Ой, извиняюсь, ребятки, У меня звонят. Тот так как мне и мне здесь не надо быть ребятки изменяюсь ребят конечно Блин, я бы сделал бы тут ну нет все же мама на ком-то реально Ой. так сейчас картошку Вот, на А. чё? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Это в заходим здесь. Табуляция. Закат высоты. Нужно улучшить на Enter. Enter продолжим. Так. Надо. <связь> угу. Так, сейчас. Препарат, шлот, а? так, как сейчас. Ну, а? вам делать. Это, костюм. газ Криллера тут нету так особня карфа можно к этому парню подняться и на контр тут и отключить его надо Буду еще к этому парню подняться тут. И решающий удар слишком. И все. 225. Это заключенный парни с Блэк был. Вот они вот сток мне, когда я проходил не на записи, не сток мне. Фрэнк. Господь, при чем сейчас? О. Тебе нравится, как я здесь все Вообще, да. Детки растут, Иди я пошел полюбоваться бы, если бы мог... Ой, ну... Так, сейчас так. Если могут, то пришел полюбоваться, ага. Айви. Год ультра. А, трусомед тоже, кстати. Так, как тут пройти, собственно. Mm -hmm. Тут с канализацией. Так, так, как? Просто мед. Ну, тарак, не, ну... Я по... Сюда можно еще так пролезть а обходной путь есть ага. а это и не забыл про то что обходной путь тут есть На F, так сюда поднимаемся прямо я тебя ослабляю лишь ой А тут что? Висит, висишь? А, ага, знаю Плющ. спасибо. Я об этом уже знаю, уведомил. О, ты чё Вы тут? Кушайте, Я столько в этой в этой локации, честно говоря, столько. Игра, опыты, локации, что тут даже очень сильно заколебался я и, и, и все. Ну ладно, не будем пытаться так нет стоп, а нужно так куда? А нужно сюда! Да блин, да ёшки кошки Не, ладно, ну, ладно, я это уже в миссии прошёл Которую тут Готово. Готов? К чему, Айви? Не уверен, но... Попытаться-то стоит. Я здесь. Ко мне. Come to me. Ага, спасибо, Айви. Так, не надо и так посмотреть, тут опять же есть этот дурацкий, боже. Этот. Он меня. это твой цветок Айви на меня действует. Опять нужно искать как-то эту штуку обойти вот поэтому я почему я эту эту эту локацию не люблю потому что тут нужно опять будет нам искать с вами ребят как эту штуковину обойти так тут закрыто ну надо нам она а ли нам вообще сюда Так, детектив, так, сюда, лишняя неопознанно, ну, так, сюда, сюда, сюда, сюда, ага, плюс, спасибо. А -а -а -а. Не, ну сейчас посмотрим, как там написано, что. Потому что я уже, честно говоря, уже задрался с этим дело. С этим делом, собственно. Как? Нет, наив не получится. Так, тут переплыть не... нет, тут не получится. Я тогда, когда я эту миссию проходил, я тут очень, очень, очень долго искал, что же тут поделать. В итоге спустился вниз. Вот сюда ты -то тут пошел. Так, стоп. Босс ядовитый плюс. Последний босс на деле в этой игре. Так, сейчас посмотрим. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Как же ее тут проходить-то, эту Айви? Ага. Не-не, Бэтмен Архэм, а вот эту. Бэтмен Архэм Асайл. Это я другую просто, Бэтмен Архэм Сити. Бэтмен, вот, Архэм Сити, все восемь А Бэтмен Архэм, не Сити, не Ориджинс, а Асайлун, я прохожу так последней серии за плюща так концернен так <свздох> <связыв> так это поэтому так вечеринка джокера вечеринка джокера ботанист сады Так. Не, я тут написал только как надо, а не то, что по факту. Тут написано не то, что по факту нужно делать, а то, как это... То, что надо делать, тут написано, а не то, как по факту это делается. Нет, тут я знаю, что тут делается. А, не, я... Я... Вот почему? Вот потому что у меня тросомёта не было тогда, я и вот поэтому и не прошел эту миссию очень быстро. Я не быстро где прошел. Айви, айви, ядовитый ты плющ. Пожалуйста. Не убегай далеко, а. Ай, да. Йол, У меня теперь есть охрана, Бэтмен. Охранники, значит. Знать с ним а надо. Что умрут, если со мной что а если. А если я тебя не умру, то они умрут от моей руки. Кэш. Блин. А я всегда знал, что вы какие-то не такие ребята. И еще раз трассомет, так. Использовать надо. Айви, ты где? Не барагойсь так сильно, а? Не барагось, не барагози, барагози. Сейчас будет этот МК-цена. Эм, тебе идти в камеру. Яж. Я думала, что растение Я Это Они стали Так, стопа. Как бороться с этим ядовитым клещом, а? Я не знаю. Я видел только... Сивайви. Понятно. Сейчас покажется, короче, оттуда еще ее Айви, И будем в нее отвечать, ага? Все, наконец-то я... Мену, блин, ну, этот. А кто сказал, что будет легко, а? Кто? Прости, любовь, моя, ты ага. Да ясно, знаю, понял. Да прошел я это прошел. Извини, Сори. Знаешь, ты не со зла, но ты такой. Это как из Роза Пантеры из игры. Наслед теж не надо может быть так, так попошевать немножко айви а, ну да картошку ел Джинсы, я тебя Сейчас хорошо ладно ладно ладно Что, ладно Причу. Ладно, ладно, ладно, сейчас угу, Ладно Да перетахни, перетахнись, перетахнись У меня битва с боссом Боссом игры! Ой, ой, ой. Пожалуйста. Пожалуйста. Чё? Угу. Давайте начнем, сейчас. Извините, ребята, продолжаем... ...распоряжать и освобождаться. Так. А, нет, это кокон, ага. Кокон Нуайви такой. Она в кокне... Мать Тресс босс-файт. А, не, не, понял, кажется, надо, когда она вот так делать, нужно держаться посередке где-то. Ну да. Сейчас. Ладно, сейчас не прошел, ребята. В следующий раз. Ты ага, спасибо, Эви. Я знаю. Не, ну хотя бы красиво. Когда она раскроет свой кокон, нанесите беттарангом урон по ней, когда она раскроет кокон. Помало. Айси. <звук> Нет, ты. <звук> Извините, ребят, у меня будет. конечно же. Конечно же будет э, видео выходить про супергероев. Душу. А так сейчас смысл туда кидать нету. Помыли. Нет смысл туда кидать. Клопы это тоже вроде часть природы, как мне кажется. Ну, ладно. Ну, ладно, насекомые -то тоже часть природы, да, считается. Считается... Клопы тоже считаются часть природы, как и люди, как и растения. Не, ну, правда, мы забываем об этом иногда. Я бы даже сказал бы, не иногда мы забываем а о том, что мы часть природы. То, что мы с природой, по идее, как бы сказать вам, это одно целое. Мы забываем с вами, ребята, честно говоря, про то, что мы с природой реально являемся одним целым. Ну да, нервничаю, помаленьку. Последний сердежка остался в Лайве. Ага, спасибочки. Спасибочки, дорогая Айви. Умело. Анжере Элизабет Артур. Я забыл, что бегать надо на Спейс. Я забыл, что прыгать на Спейс-то надо. Я забыл, что на Спейс... Space... Не прыгать, а бегать надо на Спейс. Я забываю, ребятки. Забыл, что на спейс прыгать, на спейс бегать, на спейс прыгать, на спейс все делать, короче. Я забыл просто, что на спейс надо зажать дважды, и если хочешь прыгнуть, а... ай, блин, нет, сюда нет, сюда тоже нет. Спейс нас сегодня спасает, ребят. Нет, нет, нет, нет. А вот сейчас надо бежать в другую сторону. Хоть у него здоровье полную прокачено, но он все же он слабый персонаж. Ага. Да, нерчу, Айви. Тоже не нерчу, тут есть тебе такая девушка красивая, говоришь, что ты ее любимый. Ты... Дарлин, а как что-то есть такая девушка красивая, какая, айви говоришь ты ее, Что ты ее любимый. Не, ну финальный босс файт сюда завезли, конечно же. Ребят, короче, хочу я пройти эту, эту миссию пройти на запись, но, видимо, не получится, как бы, чтобы нанести плечу, максимальный эффект, метайте бета-ранги в нее, ага. Надо так, тому, надо, надо надо, на Q, надо, надо жать на ку. нажали на ку значит днем на ку продолжаем хоть на ку на ку днем не надо было слижали я ее мила думаю что госпожа а меня не любит Да не мелче я, я спокоен, как карась. Я спокоен, как сон, Как говорится. Сейчас будет еще кое Раз. А, она такими стреляет. Простыми, обычными. Обычными стреляю сейчас. Сейчас третья атака будет. Супер. Не зажимай, заебал. снимать по маленько ага помню ага спасибо так третий раз третий раз не на запись и еще пару раз потом после третий я раз на записи и еще потом после записи будет еще несколько раз когда я Не, а сейчас даже смысла нету унитаться. Смысл нету ее атаковать. Тут а ну, даже смысла нету ее атаковать, пока она закрыта в своем кухне. Скажу. А сейчас смысл есть. Пока она в кухне закрыта, ее смысл даже атаковать нету. А сейчас есть... Я жду, пока она из окна выходит. Выходить будет, точнее. А выйдет она, наверное, из него когда-нибудь. 50 процентов не до 60 осталось не ну она в общем дело я смотрите я не метаю потом метнул метнул еще разок потом он закрывается и она открывается открылась, ну и она открылась. Да блин, да у меня клавиатура, у меня левая рука просто не способна действовать. Я не левшая, вот поэтому правша. Mm, не ладно не отсюда ли Бэтмен ей милые а. мне казалось что у них у Бэтмена и у харли какие там фуры муры у либуры они с ядовитым ключом ну ладно Блин, ну. надо не давать ей самое главное Не, нужно, не, надо начать заново, потому что я знаю свою ошибку, и, и у меня, у меня рука левая не, не вовремя сработала. Используйте приём быстрый батаран, чтобы немедленно выстрелить его врагу, во врага. Знаю Ну, Архам пройдем, потом будет Аттен Сити. <звы> Тоже игра про Брюса Уэйна. Топ там... Топ там будут, все будут знать, что это Бэтмен, это Брюс Уэйн. Ну... понял, по какой траектории надо... Понял же, спустя несколько минут, по какой траектории надо бить. Бэтмен Архэм Сити, женщина-кошка зовет мой милый. Тут Айви. Тут Питовит Тыплюич зовет меня мой милый. Бэтмен, у тебя что-то слишком много поклонников. Как по мне, как мне кажется. Тут тебя Айви зовет мой милый. В Бэтмене Архэм Сити его женщина-кошка звала мой милый. Селина Харли. Ай. Ага. Тут Айди. Все, победили. Победа наша. Да, блин, меня... Да, блин, меня тратить а, меня не уйдешь, да, Ты... кто? Меня, ты я не да блин, да я жму правую кнопку мыши, она не... не активируется. Эй, зажали. О, нормально, спасибо, Айви. Спасибо, Айви! <свист> То, что помогла. <свист> Ладно, бросим ресторан. А, у нее второе дыхание открылось. У Айви. У Изредит плеща. Как это игрушки е зовут. Закрылся на второе дыхание. Мне кажется. Ай. Я так не вижу. Там, Ничего. Левое. Ай, чёрт, рука на «с» Рука левая на «с» Сорван, собран я. Ага, спасибо. Айди. Ладно, мы с вами практически уже прошли, короче, и Архам Асайлум. Бэтмена в психушке Архам. Мы с вами практически прошли Бэтмена в психушке. Да очень много раз замать ку и прятаться, самое главное, если у лучей есть лучи... Осмертные лучи, айви. Кого же интересно выберет наша дорогая любимая Айви? А? Из Джоша, из... Из Джона, Джоша и Эйзенха. не да это ага это опять ну хотя бы ну хотя бы хотя бы хотя бы не с первого раза ну хотя бы не с первого раза потому что ну первый раз было бы очень очень очень глупо помереть. а я я Хотя бы не с первого раза. Что ты найти эм, эм, э -э -э, Да, знаю я. Ладно, начнем заново это. Сохранение оранжерея Элизабет Тартон. Он хочет меня обидеть. За да столько персонажей на земле уже нету, сколько я тут бью и избиваю. Сколько в играх, столько персона. столько людей на земле просто нету. На один. Не, на помыла спокойно предложили значит ли плюс либо ты возвращаешь камеру либо ты не возвращаешься в камеру и либо мне не надо будет с тобой разбираться либо мне надо будет с тобой разобраться ключ ой ой мне надо с убрать. Либо ты возвращаешь в камеру Архана в общем-то, либо... Либо не возвращаешься, но я тогда иду сам с тобой. Аран Кэш, что вы тут делаете все, а? Ребята, у меня очень сильно нога устает от бинчика, поэтому я бинтик снял. Яблоко и ага, знаю, демское яблоко. Было же. было же сказано на F нажать. Но я бы сейчас бы. Не, вроде бы где-то здесь было сказано. Было же сказано, было же показано, что на F можно нажать. По... не вторая стадия пошла отрицание вторая стадия психоза ладно с ребятами то я договорился с ними с ними будет не, не сложно расправиться. А вот с растениями айви будет очень сложно я вам так скажу <Слых> <Слых> ага. Да. Сейчас, снял винтики и думаю, так будет полегче. Покойник, Я думал, что реально так будет, ну бинтики не мешают, но ну, а в итоге он мне, оказывается, вообще не мешает. реально ivy ice кана вот, ну как бы красивая да даже ничего как бы там нормально такая девушка по конвенции по конвекции схожему ну, со многими мужчинами не только из готама Она ведь реально такая ничего девушка. Красивая. Я бы даже сказал бы. Только смеяться -то начинает, и я сразу же... Раз. Ну да, нет, чуть-чуть, так я уже какой, который раз уже умер. Вот. Честно слово. Нужно у нее самое главное слабость найти, как у любого другого босса в этой игре у нее должна быть своя слабость. что брюса обожать просто или бэтмена <смех> <Да. смех> ага. почему это она интересно нам так говорит брюс уэна что ли обожает через пол карт пролетает ага он, no, he's not your. Вот но, no, don't you, no Yo. Вот им не твой город. Он вообще его, точнее даже на карте США вроде как нету. Ну чё, практически все население Готэма, что ли, мне? <решил> Не, меня только... Меня одно только достает. Эти... Болванчики, которые тут... Леща, которые... Над кем смеешься? Над собой смеешься, ага. Как в бесконечном лете сказал один россен. Один персунов, так скажем. Над кем смеешься, над собой смеешься. В одиночной концовке. Ай! Ммм, mm -hmm. да знаю. Аранжерия Элизабет Арх. Он хочет меня обидеть. Простите, меня обзлоили. Если бы давай. было бы... Если бы не было бы этих, если бы не было бы, ай, блин, почта открылась, если бы не было бы этих, то я бы справился бы го... куда быстрее, гораздо быстрее, чем мы с ними. Чёрт там, нет, нафиг. Так, это надо, это надо, почта надо закрыть. Это не почта Mail.ru, в смысле, это просто почта. My... не все, пожалуй. <смех> Потом в этом на Сити будет проходить. <смех> да блядь, <чё>? Да блядь. <смех> Почему открывается все только не, только не нужно мне? Ладно, короче, ребят. Пройду эту миссию я, пожалуй, позже сам, опять же, сам, потому что, ну, ну, невозможно. У меня тут почта открывается Майл.ру, то это одно ну, интернет плор то Хром открывается, то, то это открывается, то это открывается, то это открывается, то вообще он, б, мышка идет вот сама сюда, блин. Поэтому, ребят, давайте, пожалуй, до следующих встреч, до скорых встреч, до следующей миссии Бэтмен Архам. Ассайлум уже было. В следующий будет Архем Сити. Пока-пока. Ребят, короче, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока-пока.